Их чувства мне пламя. Жду ли так, чтобы видели вокруг радостное это ожидание, чтобы со мною даже лучше друг загорелся пламенным желанием. Жду тебя, О добрый мой Христос, чтобы выйти радостно на встречу. Жду. В холодный темный вечер